Державу свою рукою своей Богородица, стелет на землю зарю, разложила, разложила белые, покрова, белые покрова, да на землю ступила босой, набрала.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 об иконе Божьей Матери Феодоровской. Вот она перед вами. Честование иконы проходит два раза в год. 27 марта и 29 августа. Сначала немножко я расскажу об иконографии иконы. Вот, образ... На этом образе мы видим Божью Матерь, которая, взглядом Божьей Матери полон скорби, она склоняется ликом к младенцу. Младенец обнимает Божью Матерь за шею, а щечкой прильнул к Пресвятой Богородицы. То есть внешне здесь идет сразу параллель с образом Божьей Матери Владимирская. Эти две иконы были написаны по преданию евангелистам Лукой в первом веке нашей эры, но все-таки эти два образа отличаются. Посмотрите внимательно на ножки младенца. Он как бы шагает по мафорию Пресвятой Богородицы, а складки мафории образуют полукруг. Кроме того, как когда Пресвятая Богородица держит младенца, то одеяние младенца закрывает часть руки Божьей Матери. На Владимирской иконе не так. Если мы посмотрим на образ Божьей Матери Владимирская, сейчас эта икона находится перед вами, то мы увидим, что одежда младенца не закрывает руку Божьей Матери, а ножки вот полностью закрыты, и вот мы видим пяточку. да, Вот эта вот пяточка – характерная черта именно образа Божьей Матери Владимирская. Когда эта икона появилась на Руси, точно неизвестно. Известно лишь, лишь одно, что в начале XII века она находилась в деревянной часовне недалеко от города Городец. Город Городец в то время находился в Нижненовгородской губернии. Со временем на месте этой деревянной часовни возник Феодоровский монастырь Феодоровский городецкий монастырь. Кто его основал, доподлинно неизвестно. По одним источникам его основал Юрий Долгорукий, по другим источникам псковский князь Георгий Всеволодович в 1164 году. Вот, сказать уже трудно, но этот городецкий монастырь Феодорский действительно был. Главным храмом этого монастыря был собор, освященный в честь великомученика Феодора Стратилата, и вот в нем в алтаре за престолом, и находилась икона, которую вот мы и называем Феодоровская. Тогда ее еще назвали Городецкая, по месту нахождения монастыря. А Феодоровская, потому что находилась в соборе в честь великомочника Феодора Стратилата. Во время нашествия Батыя, когда его полчища оставляли от русских городов и сел один пепел, был полностью дотла сожжен и город Городец. Соответственно, этот городецкий монастырь был разрушен. И икона пропала. Считалось, что она тоже сгорела. Но не могла это святой не выжить. Так же считали люди. И вот 1239 год. Костромской князь Василий Квашня. Однажды охотился. Дело было 29 августа 1239 года. Об этом известно абсолютно точно. Вот он охотился в одном из Костромских лесов. Недалеко текла речка Запрудня. Он погнался за зверем, но не поймал зверя. и Остановился передохнуть и поднял глаза вверх. И вот на сосне вдруг он увидел икону Божьей Матери. Князь испугался благоговения полниц, помолился перед этим образом и протянул руки, чтобы взять икону. Но она неожиданно поднялась на воздух. И князь, и бывшие с ним люди изумились. Тогда все пали на колени и стали Молиться Пресвятой Богородице, чтобы она позволила взять ее икону. Но когда они попытались снова ее взять, а икона к тому времени уже опустилась на сосну, то икона и второй раз поднялась наверх. И тогда князь Василий Квашня возвратился домой, созвал священников, народ, и торжественным крестным ходом уже все вместе пошли на то место, к той сосне, где находился образ. Перед этим образом был отслужен молебен. И после того, как молебен был совершен, уже подошел к иконе священник, и у чуда икона спокойно далась в руки священнику. Таким образом, торжественно ее перенесли в город Кострому и поместили... В главный собор города, это собор, освященный в честь великомученика Феодора Стратилата. И к ней стал стекаться народ, чтобы поклониться перед пресвятой Богородицей. И стали от этой иконы происходить чудесные исцеления. Исцелялись болезни, устраивались разные жизненные неурядицы. И в основном очень много чудес было связано с устроением семейной жизни, с исцелением детей, и девушки, женщины просили перед этим образом о помощи в родах, и потом многие свидетельствовали, что действительно роды проходят легко, дети выздоравливают, и семейные конфликты вдруг исчезают сами собой, да, вот именно после молитвы перед этим образом. И Подошли к этому образу и городецкие купцы. То есть это они раньше были, жили в городе Городец, который, вот, я напомню, был разрушен Батыем. И вот часть этих купцов потом переехали в Кострому. И когда они подошли поклониться этой иконе, они вдруг узнали городецкий образ. Вот тот самый образ, который находился в городецком монастыре. И свидетельствовали, что икона вот чудесным образом... Нашлась. И с той самой поры икону стали называть Феодоровской, уже точно. То есть за ней закрепилось название, и был установлен ей праздник 29 августа. То есть тот день, когда она была обретена Костромским князем. Потом некоторые рассказывали о том, что накануне этого дня, то есть 20 8 августа, в день успения Божьей Матери, видели, как по городу шел воин. Лицо его было светло, одежды на нем тоже блестели. И похож он был на великомученика Федора Стратилата. И этот воин нес икону. А потом, вдруг пройдя по улице, куда-то исчез. То есть накануне обретения этой иконы было благочестивым костромичам. Вот такое видение. На берегу речки Запрудни, близ того места, где была обрекена икона, установили, построили монастырь в честь Спаса Нерукотворного. Потому что 29 августа, когда произошло событие, это было празднование иконе Спас Нерукотворный. И был установлен крестный ход от Костромы до вот этого монастыря. Сейчас монастыря этого уже нет, там находится Спасо-Запрутнинская церковь. И вот этот праздник стал праздноваться 29 августа. Известно также, что именно иконы Феодоровской Божьей Матери благословлял Александра Невского отец на брак с полоцкой княжной Пороскевой в крещении Александрой. И эта святыня впоследствии стала родовой иконой дома Романовых. То есть сначала вот Александр Невский брал ее в поход, и во все походы, а после его смерти она снова вернулась на свое место в Кострому. И там находилась до 17 века, вот когда произошло удивительное событие. И это событие, связанное с помазанием царя Алексея Михайловича Романова, первого царя из династии Романовых, на царство. И после этого событие, празднование этой иконы было установлено уже по всей России. Тогда же, до 17 века, праздновалось 29 августа событие обретения этой иконы вот именно в Костромской земле. Итак, 17 век, начало 17 века. Смутное время. Это время и духовного, политического, социально-экономического кризиса в России. С прекращением династии Рюриковичей в российском государстве начались нестроения. Один правитель смеял другого, иноземцы захватили Москву, бояре ссорились между собой, каждый хотел захватить престол, народ бедствовал. И вот Земским собором в 1613 года было постановлено помазать на царство царя Алексея Михайловича из династии Романовых. Род Романовых тогда на тот момент не был одним из ведущих боярских родов. Это в общем -то, был средний боярский род, ничем особенно не примечательный. Ну, историки думают, что э, бояри думали, что если 16-летний царь взойдет на престол вот из такого бедного боярского рода, то его можно будет использовать в своих целях. Ну, вот Как бы то ни было, э, было решено возвести на трон Романова. И мы теперь с вами знаем, что вот, э, прекращение смуты, возрождение российского государства э, – как раз было связано с родом Романовых. Да, вот после этого Россия стала крепнуть. Итак, как же произошло событие? Итак, решение Земского собора было принято. Теперь осталось сообщить об этом будущему царю Алексею Михайловичу. В это время он и его матушка и на Кинемарфе находились в Ипатьевском монастыре города Костромы. Дорогие братья и сестры, сегодня вы услышали первую часть нашего выпуска. Вторую часть смотрите к 29 августа. Храни вас всех Христос молитвами по Святой Богородице. Моя